Всем привет! <с> Готовы на тренировку? Так, я немножко раньше начала. Я сейчас жду спортсменов, кто будет вместе со мной заниматься. И пока я оставлю возможность для вас комментировать, потому что, когда к нам присоединится Лиза, мой тренер, я уберу комментарии, чтобы вам было хорошо ее видно. Вот я буду заниматься в таком бассейне с видом на море, но я буду к морю спиной, чтобы вам было красивее <связать> на меня смотреть. Вот. Сегодня погода так себе. Вода теплая. Я ее уже потрогала. Был дождик с утра, но я его отменила, теперь дождя нет. Что вам еще рассказать? Тут есть еще закрытый бассейн. Это все жилой дом, жилой комплекс. Вот можете на него посмотреть. Вот такой вот красивый. Я нахожусь сейчас в Алании. Здесь тепло. Здесь сейчас, сейчас 56 градусов, но это не так. На термометре пишется. Вот, видите 56 градусов ну, наверное что то что то не то может быть по Фаренгейт. а плюс 24 градуса температура воздуха температура воды тоже примерно такая же плюс 23 плюс 24 я вам сейчас покажу закрытый бассейн тут просто плохо ловит интернет вот а с другой стороны здесь тренажерный зал то есть все спортивные. Примочки находится прямо в жилом доме. И вот такой вот вид на море. Отсюда. Солнца сейчас нет. Зачем нам солнце? Оно нам будет только мешать бить в глаз. Немного пасмурно, да, немножко тучки. Но нам это не помешает. Оно появится совсем скоро. Так, мы ждем. Вот. Тут высказывание такое, что спорт на отдыхе. Нет. Я не отдыхаю, я живу здесь. Поэтому это немножко. Я думала о том, как ввести в свою жизнь физкультуру. Я опять еще раз повторюсь, что это не спорт, это физкультура, физическую активность, физические нагрузки в тот момент, когда я переезжаю в другое место переезжать я планирую туда-сюда довольно часто. То есть у меня сейчас меняется режим жизни, и я обязательно захотела оставаться в той физической активности, к которой я привыкла в Одессе, которой, благодаря карантину, я втянулась очень хорошо в этот спорт. У меня раньше там было два раза в неделю спортивные упражнения. Сейчас это уже три, а то и четыре раза в неделю, и по две тренировки в день. Мне такой режим очень-очень понравился, и поэтому я не хочу останавливаться. Я хочу оставаться в хорошей физической форме и дальше. так Я решила не поменять режим жизни. Я как раз, наоборот, хочу оставить режим жизни, да, ритм жизни такой же, как тогда, когда я дома. И то есть это не поменять, а, наоборот, вне зависимости от того, где бы я ни находилась, чтобы он оставался у меня цикличным, в таком же ритме, в таком же режиме, как и ну, в мирных условиях. Сейчас я присоединю Лизу. О, Лиза, привет! привет! Знакомьтесь, пожалуйста, дорогие мои подписчики. Это мой любимый тренер Лиза. Я так счастлива, что я ее встретила, что она оказалась в моей жизни. Вы сейчас будете свидетелем невероятного аттракциона под названием «Аня залазит в холодный Ну что, ставьте, пожалуйста, плюсики те, кто будет заниматься со мной в бассейне, и единички те, кто будут заниматься просто на суше. Я жду ваших комментариев, так, чтобы лучше Лизе было видно, как я делаю упражнения. Отлично! Пошли уже комментарии! Я вас благодарю! Отключаю комментарии, чтобы вам хорошо было видно Лизу, и мы начинаем! Начинаем. Первое упражнение а, – это аква. Второе упражнение – это на суше. Первое да. аква – ногами бег, руками сжим вниз. Второе упражнение – мы начинаем скакалка. Имитация скакалки. Немножко подвисает видео, но ничего. Я хорошо тебя вижу. Угу. Хорошо. Второе скакалка. Мы занимаемся специально без оборудования для того, чтобы всем было комфортно, чтобы не было ощущения того, что кто-то чем-то обделен. Все в одинаковых условиях. Mm -hmm. Я без пояса, да. Вы без оборудования. Все. Чуть быстрее. Отлично, хорошо. Меня хорошо, надеюсь, слышно, да? Все, продолжаем, да? Всё, продолжаем, да. Первое, аква, меняем, жим вперед. Второе, приседание вниз и вверх, медленно вниз, вверх. Не спеша приседаем, жимы вперед, аква, речь движения. Хорошо, помним, ноги, а в акве у нас все время мы бежим, ноги бег, имитация бега. Хорошо, продолжаем дышать, выдох, вдох и в приседание вниз, вдох, выдох, вдох, выдох. Это для тех, кто занимается на суше. Я да. сделала открытие, которым я поделилась еще раз Лизой. В Одессе я хожу... В спорткомплекс, в котором очень теплая вода, и там заниматься очень комфортно. Здесь вода немного холоднее, эти градусы ощущаются, и мышцы в холодной воде больше напряжены, то есть эффективность от наших занятий в холодном бассейне оказывается выше. И я над этим теперь крепко думаю. С одной стороны, мне не очень приятно холодная вода, а с другой стороны, главное же эффект. Ну да. Хорошо. Аква. Поменяли двумя руками жим вниз, ногами бег. Кто на суше, у нас движение руками. Вот, вытягиваем руки и медленно круг руками в одну сторону, медленно. Руки при этом все время напряжены максимально. Это мы так. укрепляем руки. Да. Я надеюсь, никто не запутался. Да, анекдот на руки я уже сказала. Да. Противные руки. Хороший анекдот. Мы с Лиза его кто Очень хочет часто. узнать, может посмотреть мой прямой эфир, там, где я рассказывала о том, как сохранить молодость к 50 годам, приблизительно так. Хорошо, чуть быстрее все остальные продолжают выполнять круг руками. У вас здесь должно уже немножечко быть ощущение нагрузки. Хорошо. Я уже тоже немного запыталась. Да, теперь вперед поменяли аква. А все, кто выполнял круг в одну сторону, выполняет в другую сторону. Медленно, не спеша, круг. Руки напряжены. Я сейчас в более выгодных условиях. Я в холодной воде кто на берегу, крутят руками. Потому что это должно быть довольно сложно. Да. Медленно. Все это время держать руки на весу и их Хорошо. Чуть быстрее руками речь, жим. Выдох. Выдох. Прям оттолкнуть воду от себя. Выдох. Хорошо. Угу. Отлично. Четыре. Три. Два. Аква поменяли. Вперед! В стороны, вперед, в стороны. Резко. Ногами мы продолжаем бежать. Кто второй уровень на суше? Правая нога впереди, левая сзади. Все, выпад вниз, вверх. Я надеюсь, видно. Вниз, вверх, выпад. Одна нога впереди, стоящая правая. Ну, она впереди, вторая сзади. Выпад вниз и вверх, не спеша. Аква вперед в стороны. Я еще немного э, добавлю то, что сегодняшняя наша тренировка по аквайорубике происходит на мелкой воде. Здесь э, высота, как глубина бассейна 140 сантиметров. Вот, поэтому у нас нет другого выхода. Мы не можем заниматься глубокой. Так. Но для первоначальной нагрузки вот. можно заняться лучшую. Вниз, вверх, вниз, вверх, да. Я немножко повернула телефон, чтобы было видно. Ага. Хорошо. Хорошо видно, и стоя, и Отлично, а то мне не видно, ног не видно. Ага, хорошо, руками чуть быстрее. Выдох, вдох, выдох, вдох. Ногами бег. Хорошо еще 4 3 2 мы поменяли руки кто в бассейне прямые руки вперед-назад наша ладонь разворачивается по направлению движения самое главное мы подключаем плечи вперед-назад выдох вдох выдох вдох у кого был выпад Поменяли левая нога теперь спереди, правая сзади. И поехали вниз, вверх. Хорошо, чуть быстрее руками. Я когда-то ходила на групповые тренировки по аквайронику. И как в том анекдоте, да, чем отличается групповая тренировка от индивидуальной? Приблизительно всем. На групповичке можно посочковать. Себя тренер может не заметить или сделать вид, что не заметил. А тут Лиза очень пристально смотрит даже через экран телефона и не дает мне расслабиться ни на секунду. Да, так и есть. Хорошо. Теперь поменяли мелко часто. Вот, нам нужен темп, амплитуда обязательно маленькая. Те, кто выпа выполнял выпад, отдыхает, пока, перешел на марш. Отдых, отдых. Отдыхаем. Хорошо. Отдыхаете. Хорошо, чуть быстрее, быстрее, быстрее еще. Руками, руки в напряжении, ровными руками обязательно вот мы давим на воду. Ногами Бег. Хорошо, хорошо, еще, еще, еще. Максимальная скорость у нас должно быть ускорение, ускорение. Хорошо. Четыре еще, три, два. И мы поменяли колено, колено. Руками жим вниз, жим вниз, жим, жим. Хорошо, хорошо. И второе упражнение для суши. Джекс. Медленно. Вверх, вниз. Ноги широко вместе, руками вверх, вниз. Вверх, вниз. Обязательно мы приземляемся мягко на носок, не на всю стопу. Выдох, Вот по поводу вдох. медленно я хочу добавить, что порой те упражнения, которые делаешь медленно, они прямо дают очень сильную нагрузку и результат и сразу все болит а когда делаешь по инерции очень быстро под вот, Лиза мне многие упражнения которые мы делаем на суше не дает делать быстро замедляет останавливает и тогда чувствуешь каждую мышцу которая должна работать поэтому слушайте ее хорошо Режьте руками, еще, еще. Кто выполнял второе упражнение, можно добавить немножко темп. Кто хочет. Кто хочет, Ли... прыгай, Кто хочет да. Прыгай, Попрыгайте. Либо Я выполняем медленно. Я тоже. Хорошо, еще чуть быстрее, резче руками, резче. Подтягиваем колено выше. Вот наша задача за счет пресса максимально подтянуть колено. Выдох, выдох. Угу. Хорошо. прям интересно акваэробика, что из-за сопротивления воды очень равномерно происходит нагрузка на все мышцы. И это очень интересное ощущение, они не такие, как на суше. Если на суше можно где-то что-то расслабить, то в воде это не получится по определению, потому что со всех сторон давление. В общем, очень интересное ощущение. Если вы не занимались акваэробикой, я вам настоятельно рекомендую попробуйте. Очень хорошо акваэробика для тех, кому... Нельзя давать большие нагрузки физические на суше или те, кто вообще не любит нагрузки, такие как я. С одной стороны, вы получаете какие-то мягкие такие ощущения физические, а с другой стороны, очень эффективные. И мышцы после тренировки не так сильно болят, скажем так, чем... Отсутствие крепатуры, как, как на суше, вот этой совсем болевой, когда двигаться невозможно, когда ногу поднять нельзя или опустить. Легкое э, ощущение э, потренированности и легкое ощущение крепатуры. А может Что ее мы, и вообще мы, не мы, быть. Да. да. Хорошо, меняем. У кого аква? Два колена груди. Выдох, вдох, два колена груди, руками сжим вниз. А второй уровень, ноги ширина таза, мы приседаем вниз, добавили колено. Вниз, добавили другое колено. Вниз, постараться коснуться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Тоже не спеша. Хорошо. Я уже а... захотела. Аква. Аква руками жим вниз. Ага. Хорошо. Хорошо. Выдох, вдох. Кто приседает, постарайтесь перенести вес тела на пятки. И наша задача пятками давить в пол и пятками отталкиваться. Колени наши не выходят за носок вперед. А обязательно вот над стопой. И ровная спина, естественно. Хорошо. Выдох. Отлично. Хорошо, хорошо. Колени. еще выше вот прям подтянуть вперед ага. хорошо еще четыре три два последний раз меняем акву двумя ногами вперед вниз, вперед, вниз, еще вперед, вниз, руками грибок через низ, вот руками мы выполняем грибок через низ, хорошо, второй уровень, ровные руки, перевели вперед и держим, вытянули ладони, держим, руки максимально напряжены, такое ощущение, что вы сюда что-то тяжелое положили и мы держим, все. Руки держать в напряжении. Когда Лиза начинает считать от четырех и вниз, у меня появляется второе дыхание. Казалось бы, что все, уже не могу. Уже силы закончились. Безин закончился. И тут мне загорит волшебное слово. Четыре. И сразу появляются силы. Три. Думаешь, ну сколько тут уже осталось. Ну, два я да. И оказывается, столько силы появляется. Да, ресурс новый. Угу. Чуть быстрее ногами. Прям ногами резко вытолкнуть воду. Выдох, вдох. Хорошо. Так, у кого были руки ровные, мы добавляем пружинки руками. Самое главное, от плеча ровной рукой мы пружиним. Хорошо. Выдох. Хорошо. Выдох. Отлично, еще 4. три, два, последний раз, и теперь, когда вперед, ноги широко, вот широко, и вместе вниз, ноги широко, вместе вниз, ага, вот, хорошо, у кого были руки, перешли на марш, отдых. Отдых. Марш. Угу. Хорошо. Как самочувствие? Такое. Подустало <с> уже. Выдох. Вообще боевое, конечно. В холодной таваде. <с> ну да. Выдох. Хорошо. Выдох. Четыре. Три. Два. И теперь ноги мы вниз не опускаем. Широко вместе. Широко вместе. Ага. Ага. Хорошо. И второй уровень мы добавляем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Второй уровень обязательно мы подтягиваем колено. Вот раз, два, три. Бег, колено. Раз, два, три. Колено. Раз, два, три. Колено. Обязательно подтянуть. Точно так же мы мягко... Бежим. Хорошо. Она чуть быстрее. Выдох. Вдох. Хорошо. Я вспомнила анекдот. Да, встречаются два друга. Один другого спрашивает: "Как у тебя дела?" Он говорит: "У меня прекрасно. Я, говорит, устроился работать в оперный театр." Ты в оперный театр? И кем же ты там работаешь? Я работаю лебедем. Ты лебедем? И как же ты работаешь в оперном лебеде? Очень просто. Я сижу за кулисами в тальнике и делаю всплески. Вот я работаю в оперном лебеде. Ну да. Чуть быстрее темп. Я теперь только лебедя буду видеть. Хорошо. Ускорить надо темп. Темп, Да, да, да, да. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо, он там наслушает. Ну, не совсем. Там тоже мы-то не видим, а нагрузка уже хорошая. Хорошо, теперь ровные ноги широко вместе, ровными ногами, ровными, хорошо. Второй уровень, обязательно ноги широко, вот широко, носки в диагональ, Приседание плее вниз и вверх. Полностью вверх не вставать, вниз, вверх, не спеша, обязательно колени, наша задача развернуть. Вперед их не складываем. Разворачиваем колени и медленно вниз, и медленно вверх. Хорошо. Ой, мамочки. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Хорошо. Корпус наклонить слегка вперед. Хорошо. Угу, хорошо, угу, отлично, еще четыре. О, да три волшебные слова, два. И мы поменяли мелко-часто, мелко-часто. Не совсем волшебные получились. Еще, еще мелко-часто. Хорошо, хорошо. А кто приседал? Ноги шире таза. Коснуться встать. Коснуться встать. Ног, нога максимально ровная. Постараться корпус вперед не наклонять. Наша задача поднять ногу максимально высоко. Но корпус при этом у нас ровный. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Четыре. Три. Два. Один. Правая нога, блин, правая нога на весу, левой подшагнуть. Да, только ноги поменять, поменять ноги. Ага. Так у меня Во. справа, мы же А, да? А, я уже забыла. Я уже в бассейне на тренировке. Хорошо, выдох, вдох. Хорошо. Все остальные продолжают касание. Оп. Продолжаем. Оп. Оп. Оп. Хорошо. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Корпус слегка вперед наклоняем. Ага. Выдох. Хорошо. Четыре. Три, два, наша правая нога остается ровная, правая, а левая сверху и движение ногами. Вот движение ногами. Ага. Ага. Есть. Второй уровень джекс. Раз. Медленно. Вот, движение ногами в сторону, в сторону, еще в сторону, в сторону. Обязательно отставлять ногу в сторону руками, движение круг. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошо. Угу. Как дела, нормально? Четыре еще не скоро. Хорошо, хорошо. Фиксируем корпус максимально, но движение за счет пресса ногами. Хорошо, хорошо, хорошо. Не уплывать, не уплывать. Я в кадре. Четыре, три, два, один. Перешли ногами ножницы, ровные ноги. Ага. Хорошо, хорошо. Движение от бедра. Ровной ногой мы давим на воду. Ага. Да, да, да, да, да, да. И у кого второй уровень, сесть, прямая вперед, сесть, прямая нога вперед. Показываю боком, сесть, прямая нога вперед, вниз, вперед, вдох, выдох. Угу. Хорошо, хорошо, еще четыре, быстрее. 3, ой, три, два, один. Теперь наша левая нога на весу. И подшагиваем правой. Ага. Хорошо. Выдох и вдох. Вперед, выдох, вниз, вдох. Хорошо. Все остальные. Кто второй уровень приседания и обязательно ровная нога вперед. Не спешим, сохраняя вес тела на пятках вниз, ровная вниз, ровная. Хорошо. Угу. Мы не забываем дышать все время. Дыхание не задерживать. Отлично. Выдох, вдох. Хорошо, хорошо. Хорошо. Четыре. Три. Два. Наша левая... Вернее, правая нога сверху налево и движение ногами. Второй уровень перешел на марш. Все, мы отдыхаем. Марш. Угу. Как самочувствие? Боевое. Хорошо, хорошо. Корпус фиксируем, максимально движение ногами за счет пресса. Хорошо. Угу. Хорошо. Дышать, продолжать дышать, дыхание не задерживаем. Хорошо. Угу. Угу. Четыре. Три. Два. Один. Перешли ножницы ногами. Ножницы ногами. Ровными ногами мы давим на воду. Ага. И у кого был марш, вместе со мной? Руки за головой коснуться, коснуться, коснуться. Помним, за счет пресса мы подтягиваем колено. Акцент на мышцы живота. Вот подтянуть, коснуться. Подтянуть, коснуться. Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Четыре. Три. Два. И перешли ногами бег, руками сжим вниз. Ох, неужели? Да. Отпустили мой пресс. Да. Чуть-чуть отдохнуть, подышать. Да, а, все хотели, остальные... Да, кто выполнял пресс, продолжает выполнять упражнения. Хорошо. Чуть ускоряем темп, ногами бег. Чуть быстрее. Угу. Хорошо. Вдох-выдох. Отлично. Еще чуть быстрее, чуть быстрее. Как самочувствие? Нормально? Я все поняла. Хорошо, хорошо. Добавляем правое левое колено. Руками жим вниз. Выдох, выдох, выдох. Хорошо. Uh, у кого был пресс, перешли на упражнение. Вот ноги широко, шире таза, выпад, коснуться, выпад, коснуться внизу. Наша задача коснуться, выпад. Меня было видно, что я показывала? Ну да. Хорошо. Выдох. Хорошо. Резчем выше колена. Ускоряем немного темп. Максимально быстрее, быстрее, быстрее. Руками жим вниз. Хорошо. Выдох. Выдох. Отлично. Угу. Хорошо четыре три два поменяли удар удар грибок через низ удар правая левая удар руками грибок через низ кто выполнял выпад руки в стороны ровные руки просто держать в напряжении максимально. Руки должны быть напряжены максимально. Угу. Выдох. Ровной рукой грибок через низ. Через низ. Хорошо. Как-то подозрительно тихо. Ну, у меня уже закончились слова, я уже подустала. Экономлю дыхание. Правильно. Хорошо, хорошо. До конца на минут или сколько там? Сколько минут? А, 9.32, 8 минут, даже еще до конца. Ну, да. Хорошо, у кого были ровные руки, мы держали, добавляем пружинки. Вот, пружинки, самое главное, от плеча. Мы пружиним не вот так, не вот расслабленной рукой, а максимально напряженной. И пружиним. Хорошо, аква, меняем удар вперед и назад. Вперед и назад. Угу хорошо помним назад максимально высоко наша задача вот вытолкнуть даже так стать. ага хорошо отлично отлично все остальные продолжают выполнять движение руками в области плеча должно очень гореть Угу. А, ага да хорошо хорошо хорошо а, чуть ускоряем темп выдох вдох выдох вдох отлично хорошо опустили руки вниз встряхнули кто а, выполнял движение да влевать. да да да да да теперь Ноги опять ширина таза, и мы опускаемся вниз, колено коснуться корпусом, вниз колено коснуться локтем, вниз обязательно развернуть корпус, вниз развернуть, вдох, выдох. Хорошо. А у кого аква поменяли левая нога, теперь вперед-назад. Угу. Я даже не сразу поняла, что это счастье про меня. Помним, нога назад высоко. Да. Обязательно вот назад. Не вниз туда, а максимально назад, так, чтобы включилась наша ягодичная мышца. Хорошо. Руками грибок через низ, через низ, через низ. Отлично. Четыре. Три. Два. И мы чередуем четыре раза правой ногой, четыре раза левой ногой. Угу. Хорошо, так, и второй уровень у нас опять, Джекс, медленно, медленно, выдох, вдох, хорошо, отлично. Угу. Сокращаем по два. Два правой, два левой. А? По два. А руки работают. Грибок через низ, через низ. Я вижу руки. И ноги тоже. Хорошо. Хорошо. По два. У кого был джекс, выполняем движение для пресса. Колено, колено поменять по два раза. Обязательно боковые наклоны. Выдох. Хорошо, боковые наклоны. У кого аква один, один, по одному. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. вот уже подустал. Я, ну мы уже скоро заканчиваем. Сейчас совсем да, у нас... Осталось. Да, Держите. пару минут осталось. Пару минут у нас осталось, и, и мы будем отдыхать. Да. Хорошо. Чуть быстрее, чуть быстрее. Даже добавить, как будто бы через прыжок. Прыж, э, вперед-назад. Прыжок вперед-назад. Вперед-назад. вперед, назад. вперед, назад. вперед назад хорошо хорошо у кого был пресс перешли на скакалку хорошо финишная прямая аква перевели ноги перед собой ножницы ножницы все финишная прямая Обязательно мелко, часто, максимально быстро. Пресс в напряжении, корпус наклоняем слегка вперед. Хорошо, хорошо. Вдох-выдох. Вдох-выдох. У кого скакалка, продолжаем прыгать. Мягко. Э, не на всю стопу приземляться, а на пальцы ног. Хорошо. Еще четыре. Но четыре не вам, Анна, Ан Ан Ан Ан а тем, кто <с прыгает. Я знаю, там, наверное, тоже вот эти четыре полюбили. конечно Да. Два. Кто был на скакалке перешел марш. Просто марш. Просто марш. Аква еще мелко, часто. Ускорение, ускорение. Четыре, три, два, один, ногами бег, руками жим вниз, просто не спеша восстанавливаем дыхание, и первый, и второй восстанавливаем дыхание, глубокий вдох, выдох, резко не останавливаться, просто замедляем темп. Хорошо. Самочувствие как? Хорошо? Хорошее, Я да. надеюсь, у, у всех хорошее самочувствие. Хорошее, прямо такой тонус. радость жизни, прекрасная вода, чудесная погода. Сейчас пойдем на море продолжать. Вот правда вчера... же улучшается настроение к концу тренировки? Да, вчера была э, очень большая волна на море. Ага. И Мартин там с Максом, они по волнам прыгали. А сегодня море спокойное, так что я пошла. Кла. <свят> Хорошо. Теперь у нас правая рука, левая рука Ой, И всем большое спасибо, кто был с Лиза, нами. Лиза, спасибо тебе большое. Я сейчас включу комментарии. Угу. Давайте поблагодарим Лизу. Лиза, большое спасибо за то, что ты провела нам тренировку. Те, кто хочет, можете попробовать акваэробику, уже посмотреть эти, эту тренировку в записи. И я приглашаю вас на Лизную страницу, подписывайтесь на нее, можете вступить с ней в переписку. Лиза mm -hmm. вам расскажет, какие упражнения вы можете делать для того, чтобы быть в тонусе и в радости жизни. И Лиза также может проводить тренировки онлайн для вас и корректировать питание. Да, и Лиза? И все, что... все, все, что вам надо. Да. Я могу все. Это прекрасно. Да, Лиза, действительно, она, кроме акваэробики, преподает еще и более сложные тренировки. Расскажи, что ты еще преподаешь. Какие там? Тренировки? Я преподаю абсолютно весь групповой формат. Uh, мой любимый сайкл – это на стационарных велосипедах. У нас тренировки активные, uh, энергичные, веселые, uh, шумные. Uh, преподаю также и более спокойные, пилатес, миофасциальный релиз. Uh, что еще там? Да, в общем, много чего. Скульптура тела, проработка всех мышечных групп боссу это на такой полусфере половинка большого мяча мы тоже там выполняем упражнения работы на баланс ко координация ой боже что еще что еще естественно аква это без нее никак зумба стронг но это вообще очень тяжелая тренировка но очень крутая это не танцы это, наоборот, силовая тренировка, функциональная работа собственным весом. Ну, в общем, много чего еще. Тут вопрос, Я могу долго говорить. Сестры ли мы? Нет, мы совсем вообще не сестры ни разу. Mm -hmm. Случайно друг друга mm -hmm. нашли. Но, возможно, то, что мы э, как-то похожи внешне, возможно, это нам и как, помогло сблизиться. Я была один раз на групповой тренировке у Лизы. Пришла, когда Лиза вела группу. О, это была какая-то mm -hmm. вообще супер-мега-активная тренировка. Очень интересно. Ну что ж, большое вам спасибо. Я вас всех обнимаю. Лиза, тебе большое спасибо в очередной спасибо. раз. И mm -hmm. до скорых встреч. Пока. Пока-пока.